Всем привет, друзья! Перед просмотром этого видео хотел бы сделать короткое объявление. Во-первых, у меня появился Инстаграм, в котором я рассказываю про книги, которые прочитал. Коротко, понятно, с картинками, с фотографиями, даю интересные цитаты, какие-то свои мнения, мысли, отзывы. Короче, можете подписаться, хорошая вещь. Ссылка в описании. Второй момент. Мои хорошие друзья, знакомые из команды Артема Плешкова сейчас ищут себе ребят, которые хотят работать, насколько я понял, в техподдержке. Работа несложная, нужно быть грамотным, хорошо соображать, иметь много свободного времени. Короче, опять же, ссылка будет в описании, меня просто попросили вам порекомендовать, я порекомендовал. Ссылка в описании. И третий момент, это видео, которое вы сейчас посмотрите, оно с Эльдаром Гузаировым, и оно... Довольно жесткое, довольно жесткое, если вы не готовы, выходить из зоны комфорта, если вы не хотите зарабатывать деньги, хотите дальше сидеть, если вы любите, когда я веду себя такой, позитивчик, позитивчик, все хорошо, наверное, это видео смотреть не стоит, оно жесткое, я в нем жесткий, Эльдар тоже довольно жесткий, но это такая холодная действительность, холодная правда, такой ушат холодной воды на вас. Если вы не очень хотите и у вас ну, нет желания смотреть какой-то негативный контент, то, наверное, не стоит, можете посмотреть какое-то другое видео. Все, ну а тем, кто смотрит, приятного просмотра. На сегодня тема кризиса. Матвей рад вдвойне, потому что я сегодня на коне с гитарой в руках. У Матвея в глазах потерялся страх, он тоже достает гитару. И о, ах, начинает на ней играть со мной в паре. Рода. Всем привет, друзья! Кризис 2016 года в России. Меня удивляют люди, которые говорят, кризис – это время возможностей. Если честно, для меня прекрасной возможностью было бы просто спокойно работать и дальше, и чтобы никто нам мозги не парил. Но для меня кризис – не время возможностей, потому что людям нужно платить больше денег, потому что они, оказывается, хотят кушать. Вы не поверите, Ильдар. Люди хотят... Хотят кушать, ешь? Я думал, им больше кроме душарака ничего не нужно. Вот я тоже, ну да, даже он подорожал, понимаете? Поэтому я-то, например, очень так к этому отношусь скептически, кстати. Да-да, не удивляйтесь, не зря два YouTube специалиста параллельно учатся играть на гитаре, чтобы подрабатывать. Да, потому что в переходе сейчас деньги есть. Тем более, что нас давят на пятки, там появились специалисты номер один в, так сказать, во Вселенной, поэтому... Конечно, давят на пятки, ребят, давят на пятки и поэтому я думаю, что лучший способ заработать в кризисе, конечно, учиться играть на каких-то музыкальных инструментах Может быть, чистить ботинки Но мы с Эльдаром, вот к счастью, мы когда-то с ним очень правильно вложились Мы научились играть на гитаре хоть что-то Хоть АМ, ДМ, то есть вот там, ну, барешечку, да, фа-мажор -фа, фа То есть что-то можем У кого, к сожалению, не получилось, придется одевать шапку на голову и, собственно, чистить ботинки Наверное, так Наверное, так я считаю, что самая главная опасность во время текущего кризиса, что вообще непонятно, с он продлится, и я не вижу, честно говоря, по какой причине он вообще может остановиться. Потому что если ну, не вдаваться в политические вот эти всякие хитросплетения, то по факту у нас страна как была 20 лет назад чисто таким сырьевым придатком, так она и является. То есть у нас подавляющее большинство бюджета, более там, 80 или 90%, процентов, за счет наших ресурсов природных. Выведены. Насколько я помню ситуацию, в годах 80-х в Советском Союзе начался вот этот вот хайп, если с текущим языком, на вот то, что мы можем же нефть продавать и газ, и хорошо жить, зачем нам что-то производить. И, конечно, я, например, очень хорошо понимаю молодых специалистов, которые уезжают, я и сам как бы высказывал точку зрения, что, в принципе, при возможности я бы очень подумал. Пока что работу предлагали только в крупных городах России, но ну, востребовано ли мы будем с тобой, честно говоря, допустим, где-нибудь там в... Нет, я думал, востребован, вас требуют, знаешь, не почему? Потому что, ну, я знаю, что во всяком случае я точно не потеряюсь, за себя могу сказать, но я думаю, ты тоже. И, кстати, я заметил, что всякими патриотическими лозунгами, и вот даже видно по страницам людей в социальных сетях, которые там поддерживают текущую власть, или там, вот я русский, я россиянин, как правило, блещут страницы тех людей, которые в жизни особо, ну, такое шаткое положение занимают. То есть, они, в принципе, на Западе намного же сложнее реализовать и бизнес, и вообще себя как личность, нежели здесь. То есть у нас, вот согласись, в России конкуренция во многих сферах очень мала. Ну, в Поэтому... сервисе ее вообще нет. То есть любой сервис у нас отсутствует как класс. Есть да. такое? Я, ну, такой пример тупой из жизни. Вызывал такси, нужно было уехать мне в центр города. Это отсюда стоит 110 рублей. Постоянно клиент этого такси, трачу 6-7 тысяч в месяц. В 11.10 звоню, чтобы доехать до центра, хотя ехать 15 минут, машина значит, должна приехать в 29 минут, через 19 минут, по факту она приезжает без 5.12, машина опаздывает на 25 минут от графика, я, естественно, посылаю их просто всех, Говорю, что это ненормально, причем несколько раз звоню оператору, с водителем связи нет вообще, звоню оператору, что за дела. Она говорит, ну, с водителем связи нет, ждите. То есть, если мне нужно в 12 быть в центре, я в 11.10 вызвал машину, я постоянный клиент этого такси. Ну, понимаешь, И еще и потом она мне звонит, мне высказывает, что вот меня водитель ждет, а я его жду 25 минут, опаздываю. Ну, то есть, это везде, это можно повсеместно, можно вот... Пройтись по моей квартире, посмотреть, что я где покупал, вспомнить, и вспомнить как там, ну, насколько там был хороший сервис, сервиса хорошего нет. Под Новый год зашли в магазин DNS с моим сотрудником, он у меня такой жесткий. Стоит три э, лба здоровых нашего возраста, может чуть постарше, обсуждают что-то. Перед Новым годом полный магазин, полный магазин людей. Мы тоже заходим, мы вот веб-камеру вот эту купили. То есть, что-то хотим купить, да? Ты продавец-консультант, понимаешь? Ты не просто вот, то есть, тебя здесь взяли вообще-то не чтобы ты стоял. Ты должен продавать. Они стоят. Мы 20 минут походили в магазин, и мой сотрудник мне, знаешь, они что вот они, не... они давно не стояли, что ли, в центре занятости, или что, я говорю к То есть он уже, понимаешь, он уже начинает злиться, потому что его это бесит. Он привык к другому немножко отношению к клиенту. Я говорю, да ну, успокойся, говорю, что И 20 минут мы походили в магазин, ну, сделали покупки, все, вышли, никто нам ничего не это, то есть на кассе сами, все сами. Выходим, они дальше стоят, разговаривают. Три человека, ты понимаешь? Ну да, С 5 да. С пяти консультантов в большом магазине ДНС, это сеть, это большие, ну, ты знаешь ДНС, я думаю, что... Ну, у там, будет. да, фен загорелся недавно. Ну, фен, это, не, ну это ладно, у всех может загореться фен, ладно. Понимаешь, проблема же не в том, что фен загорелся, проблема в том, как ты это отработал. Проблема не в том, что там в магазине магнит, к сожалению, вот эта с бабушкой ситуация, да, вот эта жуткая, помнишь, наверное. Проблема же не в этом, да. Проблема в том, как вы разрулили, да, что бедную бабку там, ну что это такое, там как-то за масло или за что-то, ну помнишь это вот. Слушай, ну да, ну мы немножко отошли от темы, мне хотелось бы с тобой вот что обсудить. Вот многие парни, как бы, я замечал, как парни относятся к кризису нашего с тобой возраста и там помладше. Есть вот две четкие категории. У первых установка выживать, то есть как-то приспосабливаться, как-то меньше экономить, меньше на такси ездить. А во вторых четкая категория, что, о, время возможности можно преуспеть, парень можно подняться, зарубить бабла и научиться играть на гитаре и так далее. То есть вот ты как считаешь, есть ли шанс подняться у тех, кто, грубо говоря, всю жизнь был на дне, и если ну, вообще, в этом плане какие-то твои мысли интересно было послушать, я дело, дело в том, что я прекрасно понимаю, что нас слушают люди, и люди, конечно, любят, когда я улыбаюсь и говорю, «Да, ребята, у вас все получится, встань и скажи миру, я чемпион!» Но честно скажу, ребят, вот у меня очень большое ощущение все больше, может, у меня стариковский маразм уже меня или настигает меня, я чувствую, что если нет предпосылок, то кризис, не кризис, сосулька на голову упадет, не упадет... Ну, не идет дело, не идет. Ко всему, каким-то действиям всегда есть предпосылки. Тебя били там в первом классе школы, ты пошел на карате занимался 15 лет карате стал мастером спорта. Вот у меня, например, пример знакомый есть. Больше всех его чмырили, он мастер спорта. А тот, кого не чморили, например, тому был, вот я, например, спортом толком так и до сих пор. Вот. Я хотел зарабатывать деньги, у меня четко была мотивация. Я не хочу жить как родители, они молодцы, они хорошие, достойные люди. Но, к сожалению, они не богатые люди, понимаешь. Я хотел... Богатым. Я хотел быть успешным. Я видел пример э, успешных людей. Я видел, что отец у меня ездит на копейки, крестный, я, крестный отец у меня ездил на Мерседесе. Вот. Но ну, это были разные люди, это было разное мировоззрение. Да, это, ну, то есть я не говорю, ни, никогда не говорю плохо про родители, родители у меня прекрасные. Но ситуация в том, что все-таки должны быть предпосылки. И я считаю, что многие сейчас смотрят тебя, смотрят меня, ну и что, много кто, кто что делает. Я могу сказать у себя статистику. У меня полгода каналу, он называется «Заработок в интернете с нуля». А миллион человек посмотрели мой канал за полгода ну там чуть больше я просто миллион из них я знаю что добились результата хотя бы 2три ну, какие-то вот небольшие суммы в месяц 200 человек 200 из миллиона людей которые добились значительных результатов я знаю вот буквально ну по пальцам двух то есть есть человек который больше 200 сейчас зарабатывает мой ученик Ой, причем вот именно я его то есть поднял есть у меня большие ученики которых не я поднял но они ко мне обратились чтобы я им помогал то есть ну вот есть такие люди привет передаю всем. Но даже знаешь, по какому принципу можно заметить? Посмотри, сколько просмотров у тебя у меня и сколько людей в личку пишут, пишут. Там конечно. процент 1, 2, 3 максимум процента из всех посмотревших пишут. То есть такое ощущение, как будто какие-то, я не знаю, боты смотрят или вообще какие-то... Не я нелестные. бы сказал, что, наверное, в личку мне пишут процентов все-таки, наверное, 10. То есть вот от, от 5000 просмотров мне, конечно, сообщение, наверное, 400-500 сваливается. Но это глупо. Это вопросы, которые не стоят ответа на них. Не ну, стоит да. времени потраченного. Какой программой снимать? Если ты хочешь снимать я хотел снимать мне никто не мог подсказать, через какую программу снимать. Поиск не так работал. Раньше поиск работал, если помнишь, 10-15 лет назад. Поиск в каком принципу работал, я расскажу. Сейчас поиск работает, вот Яндекс, Google по принципу дать тебе в первых трех 4 строчках как можно более вот точную полезную информацию, которую другие люди, то есть там пользовательские факторы, там много вот этого всего. Раньше поиск работал по принципу дать как можно больше страниц. Mm -hmm. И считался крутой поисковик, но ну это очень ну это 15 лет, вот, то есть 10 назад, спокойно. Крутой поисковик, это когда у тебя там миллиард вот каких-то страниц с каким-то мусорным контентом. Вот раньше когда было, а рендерилось сколько? Ты вот когда-нибудь рендерил видео 10 лет назад? Нет, сейчас не рендерил. У меня рендерил, я делал, значит, в 3D Max анимацию простую, у меня чайник, наливал воду в чашечку. Это рендерилось 9 часов. Да, жесть. Ну, потому что, вот, там буквально 10 секунд, 9 часов рендерилось. То есть, человек, когда хочет, он начинает, вот, то есть, понимаешь, если вот у тебя есть цель, ты утром проснулся, у тебя машину замело, вот, в сугробе у тебя тачка, понимаешь? Вот если тебе нужно ехать, ты что делаешь, ты берешь лопату, ты думаешь, что сделать? ты там, может быть, мне звонишь, Матвей, там, при... При... При... При... прикури меня, да, может быть, там, толкни, то есть ты как-то решаешь проблему. А если тебе это не нужно, ты сидишь, кризис, не кризис, у тебя машина там, я не знаю, покроется, уже сверху что-нибудь поставят, сугроб. Я, знаешь, еще что заметил? Ну, вот, один простой принцип, по которому можно определить, получится у тебя что-то в кризисе или не получится, это твой, твой предыдущий опыт. Если у тебя, там, скажем, возьми последние пять лет, ты видишь, что идет какой-то прогресс, и ты в реальном жизни чего-то достигал, новых вершин, нового дохода уровня, да, больше стал зарабатывать и так далее, какие-то вещи покупал, которые раньше не мог позволить. То тогда у тебя, да, есть предпосылки. А если ты всю жизнь сидел на попе ровно, как бы маму и папу давали деньги, и ты там особо не напрягался и думал, что сейчас, сейчас вот попрет, сейчас какую-нибудь тему я спалю и хо хо хо держись. Вот тогда у тебя навряд ли что-то получится. И еще есть у очень большого количества людей, я вообще хотел про это отдельное видео записать, но э, хочу вот здесь высказать. У, у большинства людей, вот, которые и тебе, Матве, пишут, и мне, у них есть позиция, что им мир должен, понимаешь, им люди да, должны. Да. Что да. как ты мне можешь не ответить? Один мне пишет, Сообщение какое-то, я даже не, не ответил. И второе сообщение, игнорирование сообщения, это не по-мужски. Мне пишет человек, ты в моей жизни ничего не значишь, парень. И твой, твой монастырь, твой устав, он для меня он никакой. Ты просто картинка в интернете и текст. Понимаешь? Конечно. Мне пишут, ау, алё. Ну, это хамство. знаешь? Ау. Бред. И у людей, ты понимаешь, это же не единичный случай. У очень большого количества людей ощущение, что и мир должен. Что если я могу написать любому известному человеку, имея возможность ему написать, то на, он должен мне моментно ответить вообще, уделить мне внимание, такая важная персона пишет ему сообщение, понимаешь. Вот где корень кроется, что у людей ощущение, что им все должны. Как-то все равно, ну, вот даже да, на, на нас стоит посмотреть со стороны, да, вот мы с вроде как бы, ну, скорешились уже все, там что-то совместно, там много чего делали, там деньги, передачи даже совместные, там да, много чего было. Но нет такого, что я тебе там ау, там алло, то есть ты там сколько времени есть, там сегодня успеем, сегодня успеем, не успеем. То есть все ну, какое-то ну, нормальное отношение, уважительное. да? Понятно, можем пошутить, могу тебя подколоть, там недавно поругался, да, на тебя Ну, то есть, по делу все. А люди звонят там, а, я, да, ты кто? Хамство. И получается, что если у вас в данный период времени идет доход либо от государства, либо от наемной работы, которая в ближайшие несколько лет может скукожиться, либо могут сильно обрезать, то наивно полагать, что вы в кризис как-то заработаете, это глупо. Здесь уже вопрос стоит именно поиска новых источников дохода. Я считаю, что вообще общее ощущение такое, которое должно быть у человека, который хочет в кризисе не потерять, а хотя бы сохранить или приумнуть что-то, что у него должно быть вот это внутреннее ощущение, что нельзя расслабляться, нельзя играть, нельзя тупить, нельзя всякой фигней страдать, которой раньше можно было страдать. Потому что и нельзя смотреть эти негативные новости, негативные прогнозы какие-то, то есть нужно смотреть какие-то возможности в своей работе, в своей теме. Ну, как-то вот так. Вот я тебе пример приведу, одного парня смотрел, такой очень рисковый предприниматель он взял, вот буквально за неделю собрал денег и купил 10 новых рейнджоверов салона, когда вот mm -hmm. только подскочил евро и доллар там до 80. И отправил их 5 рейндж в Эмираты, а 5 в Южную Африку. Mm -hmm. То есть, прикинь, парень в Москве организовал, ну да, ему там 30 лет, окей, ну взял, собрал деньги, то есть краудфандинг некий сделал, купил рейнджоверы за рубли, продал за доллары и наварился организовал поставку там и так далее в контейнеры все это чтобы дошло то есть это какие риски он на себя принял и за то есть, понимаешь как у человека мозг работает мозг нужно развивать вот поэтому знаешь я конечно понимаю нет я просто понимаю что хотят меня слышать я понимаю какой контент я генерирую обычно но иногда хочется знаешь вот такую просто суровую реальность да вот сесть и подумать каждому из вас да вечером там, перед сном. Я считаю, что лучше думать все равно, когда темно, когда ты спокоен, ничего тебя не раздражает. Я считаю, что это лучший вариант, но у вас может быть свой вариант. Может быть, в душе думаете или в ванне, неважно, да? Может быть, когда рядом обнаженные женщины, вы хорошо думаете. Соль в том, что э, нужно сесть и задуматься, что будет через 5 лет, как я заработаю, что я сделаю. Потому что очень у многих, знаешь, ко мне все время вопрос, как ты там, э, какая у тебя будет пенсия, ты работаешь в интернете. Ребята, я худо-бедно, у меня, так сказать, в трудовой книжке написано генеральный директор Понимаешь? и моя зарплата с вашей несравнима и говорить о том что пенсия в 20 тысяч меня будет интересовать да она меня в жизни не будет интересовать это не те деньги я прекрасно понимаю вот мы с тобой сядем сколько ты думаешь мы вот если сделаем такой челлендж например сейчас подожди не нужно сразу соглашаться а то как всегда у нас, у нас начнется какая то фигня вот сколько способов в интернете заработка можно найти чтобы заработать российская зарплата считается хорошая, 35 тысяч это вот средняя, да, по России по Росстату. Я просто люблю вот именно, что средняя 35. Хотя реально ты понимаешь, что она меньше. В, в, в, в, в Уфе сколько реально люди зарабатывают? 20. Вот, реально. 20. вот у нас здесь тоже, то есть, ну, 20 это вот, да. Вот сколько способов можно с нуля в интернете написать, придумать и сделать, заработать двадцатку? Я вот, не знаю, с десяток я тебе могу в течение там получаса способов рассказать. Ну, ну, я думаю, что ты, может быть, там, ну, с этими согласишься еще добавишь сколько это Почему? Почему? Нету. я буду сидеть. Ну, сиди. Сиди. Не делай ничего дальше, дорогой, дорогой друг. Продолжай ничего не делать. Выключай это видео, иди играй в доту. Все будет нормально. Все я нормально такую происходит. фразу еще слышал, хорошую, мне понравилось. Что вот те, кто смотрит нас и переживает, что, блин, надо что-то делать. Но понимаете, что ничего делать особо не хочется. Вы особо, главное, не переживайте, потому что как бы нервы нужно беречь. А проблемы, они все равно рано или поздно закончатся, как бы постареешь, там кто-то о тебе будет заботиться, ты главное не переживай сильно, а то вдруг там сильно распоряживаешься и что нибудь случится. Как вот. бы что-нибудь вышло. Да, то есть успокойся, все пройдет, все, ну в этой жизни не получится, значит в следующей жизни может повезет. Всякое бывает. Сегодня по порекомендую почитать, ребят, короткая вещь, короткая. Многие в школе читали, внимания не обратили, Антон Павлович Чехов, человек в футляре, Почитается человек mm -hmm. Почитайте. Вот он думал: ой, жениться или не жениться, пойти или не пойти. А вот как бы чего не вышло. Ну и все, ребят, живите, как бы чего не вышло. Все будет нормально. Все будет нормально. У -у -у. Все само нормализуется. Какая-то все но Ну, ну согласитесь, какая-то пайка все равно будет. Государство какую-то пайку тебе даст, все равно. Ну, будешь, ну и что? Возьмешь кредит. Ну, что переживать? Кредиты сейчас. Кстати, мне кажется, скоро с кредитами будет беда, потому что я так вижу, что очень многие берут кредит. Меня очень прикалывают люди, которые берут кредит машину, допустим, за два с половиной миллиона, вот у меня сосед. Это я считаю талантливый человек, наверное. Нет, у, серьезно, он работяга, у него зарплата 40. Я просто знаю его. У Но него это, прадик. Мне очень нравится прадик, я уже говорил, прадик, да, прадик здоров. Два с половиной ляма. Я сижу и думаю, что, чтобы мне купить прадик, мне нужно, то есть, как-то откладывать. Там, зарабатывать, я думаю, блин, вот года за два, наверное, я могу купить прадик без кредита, да? ты ну, стараешься за год, да. Можно за год, можно быстрее. Но я, знаешь, так, что нужно и зарплату людям платить, uh -huh. да, и как-то. То есть, ну, вот два года это реальный срок для меня, чтобы, наверное, купить прадик сейчас. Ну, то есть, вот если так вот без прикрас говорить. Если там жопу не рвать, то есть, ну, вот ну, два года прадик. Я думаю, блин, да я за два с половиной миллиона куплю квартиру или куплю офис, позажу туда людей. Я за два с половиной миллиона, то я куплю трафик, я сделаю канал. Я то есть. А вот я купил Прадику, 40 тысяч зарплаты у меня, но зато да, у меня... Зато четкий процент. У понял. него даже квартира в ипотеку. Причем, yeah. как у меня. То есть, ну, не б... Но Прадик, ну, окей, как бы. Ну, и знаешь, и, ну это же, понимаешь, это вот системный глюк, можно сказать, поколения, которое нас постарше. То есть, для нас уже это не является каким-то крутым, ценностным, ну, для нас, я имею в виду, за исключением тех любителей пацанских пабликов, там, цитат и так далее, которые там... Лучше грустить БМВ, чем на троллейбусе, да? Знаешь, да, какие цитаты? Не знаю, для меня, вот, я поймал о чем речь, но для меня стоит всегда ценность добраться. То есть, вот для меня свобода и добраться. Да, мне нужно куда-то, я хочу вот, да, поехали. То есть, на БМВ мне нужно доехать. Uh -huh. Да, прикольно, наверное, нет, я не спорю. Машина это классная, здравая тема, пацанская, интересная. Но, напоследок, ну, не знаю. Мне кажется, проблема очень большая проблема в мышлении. Ты знаешь, у меня вот на столе все время лежит, я, наверное, скажу тоже все время, я этой книжкой прямо тыкаю, как будто я ее рекламирую. Я ее не рекламирую нифига. Я вот получаю книга, процесс продаж. Я не получаю даже процесс продаж. Вот эта книга с самым лучшим названием на свете. Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. Все. Можно не читать. Просто вот сядь, любой, да? Вот напишите себе, ребят, над столом. Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. Все. Я тебе дам ответную книгу. Мысли по-крупному не Да, Будущий президент USA, я за него проголосовал бы, кстати. Я да. за него проголосовал бы, за этого парня. Мне понятны его результаты. Мне ну, непонятно, кто там что делал, но вот этот парень мне понять. Так что, если у вас есть белые наушники, очки, умная книга и гитара в комнате, у вас не все потеряно, дамы и господа. Есть шанс, есть шанс в кризис. Но все равно, честно скажу, я, я не в восторге. Просто вот опять скажут, панда, ты там навиваешь тоску, я не в восторге от ситуации. Я считаю, что все действительно довольно плохо, довольно плачевно, для малого бизнеса точно. Некоторые говорят, вот мы там работали на заводе за пятнашку и дальше работаем, все нормально, стабильность. Меня не устраивает нифига. Меня не устраивает, что на Украину раньше можно было спокойно улететь самолетом, сейчас нужно лететь через Белоруссию, чтобы в Киев слетать, например. Хотя город прекрасный, действительно, не был, да, в Киеве? Был один день. Замечательный город, очень, ну, по крайней мере, до определенных событий. Меня не устраивает вот происходящее. Абсолютно. Но, а вот если по чесноку, ты заметил какие-то в своем городе, в своей жизни, вот прям ощущения кризиса, что у тебя изменилось? Потом я расскажу. У нас, например, вот как бизнес, я чувствую, правда у нас какие-то там налоговые каникулы для ИПшников есть, но я, честно говоря, не ИПшник, для меня это далеко, но я реально понимаю, что я плачу бухгалтеру, я плачу банку за обслуживание, я плачу еще налоги, и там сумма выходит нормальная, там сумма выходит как зарплата. Как вот: я думаю, блин, ну как не как у меня, но как в городе. Я понимаю, что, знаешь, если я плачу человеку сейчас, вот, вот у меня вот вчера была ситуация, я художнику переводил раньше, там получалось, ну, комиссию как бы с него вычитал, сейчас вычел с себя. То есть у него там получалось 18500 я там переводил раньше, ну, с комиссии 19. Сейчас ему перевел 19500, чтобы с комиссией. И человек говорит: слушай, ну вот как бы комиссия да, но не мог бы ты мне, потому что вот действительно тяжело. Потом вот второй мой тоже приходит, тоже говорит, как бы, ну, 20, говорит, я, конечно, понимаю, мы договаривались на 20 в месяц, ну, как-то, ты знаешь, говорит, ну, вот, честно говоря, немножко тяжеловато, может быть, говорит, там чуть-чуть побольше. Я понимаю, что есть люди, для которых 500 рублей сейчас, вот, к зарплате это уже серьезно. Мне я там... понимаю, что я тоже, я, Ильдар, я же тоже не могу, понимаешь, сказать, что мы там с человеком работаем два года, да? Я понимаю, что, ну, там, росла у него иногда, иногда ему там какие-то были премии, но я понимаю, что ну, нужно, потому что человек, ну, все подорожало. Я сам прихожу в магазин, у меня просто есть, я в айфоне веду себе, вот, доход-расход. Ну, очень да, просто, да, да. я заморачиваюсь, просто у меня доход-расход, я очень плохо считаю. Ну, я вот вышел из магазина, 150 рублей там, ну, записал. Я смотрю, у меня расходы на еду, допустим. У меня были расходы тысяч двадцать в месяц на еду. но ну, я просто как-то не экономлю особо. Сейчас у меня уже там 25-30. То есть, при том, что я вот все, -все в тех же местах. Я тоже, ну, чисто поведенческая привычка, Когда тысячу рублей есть, ты как бы много можешь продукцию закупить. А сейчас вот я иду на тысячу и понимаю, что как бы особо ничего не купила, а уже тысячу улетел. Я у себя еще заметил, у меня товарищ есть таксует по вечерам. Он говорит, сейчас клиентов на порядок меньше стало, что по межгороду, что в городе. То есть, такое ощущение, как будто люди... И что интересно, у него как бы есть круг знакомых, которые на маршрутках гоняют мужики и говорят, что и на маршрутках меньше ездит, и на такси меньше ездит. То есть такое ощущение, как будто люди, я не знаю, перестали куда-то ходить или стали телепортироваться. И что самое интересное, тоже вот есть один знакомый, он с автомобилями связан, в дилере работает Volkswagen. И он говорит, что продажи вообще ну, стоят прям нереально. В том плане, что и Основной рынок новых машин стоит. И БУ автомобили стоят. Ну, ты даже, может, если смотрел статистику. Есть... Мы интересовались, мы всерьез обсуждали покупку автомобиля для семьи. Но когда мы пришли в салон Рено и увидели, что Дастер стоит лям. очень, то есть, понимаешь? То есть, и вот для меня миллион за машину – это психологически вот цифра. То есть, миллион – это цифра за машину. И я за миллион, например, помню, что можно было купить РАВ-4. Можно было. А тут я прихожу и Дастер, миллион, Renault Logan, который считается, у нас, например, я не знаю, может быть, у вас там считается. Но у нас считается, это токсичная какая-то вот дешевая машина. Дешевая иномарка. Logan, Но у нас так считается. Хорошая да. машина, много отзывов по нему. Но это вот, ну, самый вот эконом класс да, 600, да, да, да. 600, 600, И мы так, знаешь, да. Единственное, что меня порадовало, недвижка упала. Но опять же, недвижка упала, потому что уже не ну. Ах, на что? У нас еще такая тема была, вот у меня товарищ есть назад. он офис снимал за 100 тысяч. Как бы хороший офис в центре города, там много места. И когда вот пришел Крис где-то, вот это особенно стало заметно, полгода назад, он стал смотреть, какие есть предложения, и нашел в этом же офисном здании, оно большое, с другой стороны вход, площадь на 10 квадратов больше, то есть у него до этого там было, скажем, 80 квадратов, а сейчас 90 и стоит в 50 тысяч рублей. То есть в два раза дешевле стоит, прикинь, офис, офисное помещение в этом же здании. Вот. Ну, как бы говорит тоже о том, что нездоровая ситуация. Ситуация. И, понимаешь, и меня вот что смущает? Вот нас сейчас люди, кто-то еще нас слушает, да, кто-то смотрит и думают, блин, почему вы ничего не делаете, да? Почему вы? То есть мы как-то там, ну... Мне кажется, мы очень неплохо, вот я, сколько мы с тобой знакомы, полгода, да, наверное, так где-то? Да, где-то так. Где-то полгода. Я смотрю, вот что Ильдар со стороны тогда, ну, что он рассказывает тоже какие-то вещи, что я. Мы как-то вот адаптируемся, да, у нас меняется немножко там модель доходов, модель там расходов. Мы как-то вот, ну, как, знаешь, как вот как лягушка, которая вот болтыхает все-таки ногами в этом кувшине. А люди, я смотрю, абсолютно, зарабатывал 20, ну и ладно, там, зарплату подняли на 200 рублей, нормально. Ну. Mm -hmm. Это мышление, поэтому... Ты вот вначале сказал, что как бы в кризис время возможности. Я думаю, что для людей, которые лежали на печи или вылавливали щуку, которая исполнит все их желания, вот она, к сожалению... Оно не сработает, как раз таки будет очень тяжело. То есть, если просто есть целое поколение, вот я, допустим, себя тоже отношу к поколению, когда я вот особо кризиса такого прям жесткого не ощущал. То есть я вот в 90-м году родился, ну, да, мы я, я, да, я помню, как бы в детстве, что было тяжело, а потом как-то стало нормально, да. но вот прям такого какой-то жести я не ощущал, как скажем, ощущали те, которые в 80-х родились. У нас 96-й год в семье очень тяжелый был. Родители рассказывают, там жесть была вообще. То есть, там отцу зарплату не платили, он таксовал. То есть, человек работал. Ну, ну что, человек работает ему не платят зарплату ну как как я могу себе позволить как человеку которого работают люди как я могу я даже у меня даже мысли такой нет человек на меня работает там год полтора два есть люди которые нигде больше не работают кроме как у меня они связывают свое ну не будущее ладно настоящее сейчас сегодняшний день со мной они понимают что матвей им был как я могу ему не заплатить зарплату как по-свински это да. А государственные там эти, иногда, да, вот с тем же самым МЧС, вот эта ситуация тоже сейчас вот была, что не, не платят зарплату мужу. Как? Мужикам зарплату под Новый год не выплачивают. Ну что? Ну вот ну, и что? И ты приходишь, папа работал, вот, ну МЧС, это же, ну что? это? Они спасают наши... А... Ну куда? Я не понимаю это. Для меня это то есть загадка. В общем, подводя итоги, все на самом деле печально, и те, кто не двигаются, те, кто не развивается, те, кто, в принципе, живут комфортно и особо не парятся, для них ничего хорошего нет. Для тех, кто адаптируется, меняет мышление, поведение, и у него есть какие-то четкие жизненные принципы в том плане, чтобы не лезть там, в какие-то мутные замуты, в которые лезут некоторые видеоблогеры. Ну и тот человек имеет какие-то перспективы, я считаю, на развитие в это непростое время. Жесткий сегодня такой прям получился этот, я не ожидал, что это жесткий эфир. Да я просто на самом деле сам вот в таком настроении, что честно. И я вот, знаешь, и самое, для меня самое грустное, это когда взрослые пацаны, знаешь, там, или там вот, ну там, 18 лет, я считаю, это взрослый, я считаю, 16 лет уже нормальный возраст. Они сидят, вот это вот, ну, там. поиграем в доту, поиграем в Counter-Strike. Пишут мне на полном серьезе сообщения: там, давай там, мы стой. Там. Я Но... тебя прокачаю в Дотке. Ну, прокачивайся в Дотке. Иди. иди. Иди прокачивайся в Дотке. Я лучше вот сейчас сяду, у меня лежит замечательная книжка. Игоря Мана, как стать номером один, я лучше вот там прокачаюсь, я лучше подумаю, как мне на праздник заработать, лучше подумаю, как может быть даже эмигрировать из этой страны, а ты сиди, играй в доту, все будет хорошо, стабильность и все такое. Всем спасибо, очень грустные сегодня были, Наставить дизлайков, скажут, демотивировали, нужно было снимать добрый контент, нужно всем улыбаться, я считаю, что быть хирургом намного интересней, чем быть парнем, который улыбается, потому что хирург жестко, но что-то делает, да, и дает результат тебе, спасает твою жопу, возможно. А парень, который улыбается, ну, как бы мы можем бесконечно улыбаться вам, но там, аппендицит вырезать вам будет некому. Надеюсь, что кому-то мы немножко вставили, может быть, на место в голове его серое вещество. На этом все. Да-да, не удивляйтесь. Пока.